Mm. <music> Запуск российско-немецкой космической обсерватории «Спектр-РГ» состоялся 13 июля 2019 года. Она оснащена двумя рентгеновскими зеркальными телескопами — российским широкоугольным арт xc и немецким «Е-Росита». E Главной целью обсерватории является проведение глубокого обзора всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского излучения. По плану «Спектр-РГ» должен проработать в космосе не менее 6,5 лет, ведя наблюдение из окрестностей точки Лагранжа l 2 в системе Солнца-Земля. Научный руководитель миссии, академик, главный научный сотрудник Института космических исследований Иран Рашид Казанский федеральный университет осуществляет наземную поддержку проекта благодаря российско-турецкому телескопу РТТ-150. Он определяет и классифицирует источники рентгеновского излучения. Телескоп Казанского университета с диаметром зеркала полтора метра, который установлен в Турции, входит в состав наземного комплекса оптической наземной поддержки этой миссии спектр-рентген-гамма. Наша задача наблюдать объекты, которые обнаруживаются в рентиновском диапазоне, в оптическом диапазоне, отразделять эти объекты, классифицировать и исследовать их физические свойства. Начиная с января 2020 года наш телескоп в Турции активно подключился к этой работе. У нас было два периода наблюдений в январе и в марте. Получены первые данные. Получены спектры изображения объектов рентгеновских источников. Казанский университет – единственный в России имеющий телескоп за границей. К нам в настоящем времени в каталог занесено уже 75 тысяч рентгеновских источников. А вот что это за рентгеновские источники? Являются ли они звездами, галактиками, квазарами? Как раз э, вот задача наш, астрономов Казанского университета помочь нашим коллегам Института космических исследований. Для этого мы будем использовать наш полутораметровый телескоп, установленный в Турции, в оптическом диапазоне. В декабре прошлого года обсерватория начала научную программу. А 10 июня 2020-го телескоп завершил первый рентгеновский обзор всего неба, что позволило ученым построить карту небесной сферы с рекордным угловым разрешением менее одной угловой минуты. Обсерватория продолжит свою работу, и в ближайшие 3,5 года Артекс С проведет еще 7 обзоров неба что позволит сделать карту более детальной. К настоящему времени российский телескоп art обнаружил примерно 500 новых рентгеновских источников. В основном это черные дыры, квазары, а также источники двойных звездных систем. А 1 апреля этого года обсерватория спектр рентген-гамма зарегистрировала мощный источник рентгеновского излучения в самом центре галактики Млечный Путь. Им оказалась черная дыра, не проявлявшая признаков активности более 20 лет. Подробности о работе астрономов смотрите в следующих выпусках новостей на Универ ТВ. Камиль Гемоздинов. Универньюз.